Хотите, чтобы услуги вашего банка были конкурентными и всегда пользовались спросом на рынке? Тогда наш сервис «Просто Банк Информ» именно для вас. «Просто Банк Информ» – это уникальная услуга, позволяющая получать актуальную информацию о банковских продуктах на рынке для коап, тарифного комитета, переговоров с клиентами и других целей. Какие же преимущества подключения к сервису «Просто Банк Информ» именно для вас? Во-первых, минимальная цена отчетов на рынке. Вам намного выгоднее покупать исследования у нас, чем мониторить услуги конкурентов своими силами. При этом вы получаете данные по крупнейшим игрокам на рынке абсолютно бесплатно. Во-вторых, полнота информации. В отчетах анализируются услуги свыше 100 банков по более чем 20 параметрам и 25 продуктам для физических лиц предприятий МСБ и корпоративного бизнеса. В-третьих, актуальность данных. Информация по услугам для частных лиц обновляется ежедневно, а по остальным продуктам 1 один-два раза в неделю. В-четвертых, достоверность информации. Мы имеем многолетний опыт в проведении исследований и выстроили эффективную систему сбора данных и контроля их качества. Давайте подробнее разберемся, как работать с сервисом ПростоБанк Банк Информ». Работать с обзорами очень удобно. Вы можете загрузить актуальную информацию об условиях банковских услуг в любое время и месте, где есть интернет, на работе, встречи с клиентом, дома. Для того, чтобы просмотреть необходимый отчет, вам нужно зайти на страничку сервиса и ввести свой логин и пароль. Выбрав интересующий вас продукт, вы можете быстро отфильтровать нужные данные. Для этого стоит ввести искомую информацию в строке поиска или выбрать параметры в списке в фильтре вверху столбца. Для просмотра информации по остальным параметрам услуги и банкам используйте строки вертикальной и горизонтальной прокрутки. При необходимости вы можете загрузить нужный отчет на ваш компьютер в формате файла Excel. Подводя итоги, можно сказать, что сервис Просто Банкинформ – это очень эффективный и дешевый способ мониторинга рынка банковских услуг. Поэтому не стоит упускать такую возможность. Если вы желаете подключиться к сервису Просто Информ, обращайтесь к нам по контактам, указанным на экране. Будем рады сотрудничеству с вами!